Дорогие подписчики и гости нашего канала, как я и говорил, мы моем нашу Татку. И Татка, и Танюшка, и Татьяна мы ее по-всякому. Она у нас что-то, не знаю, приболела, но какая-то не такая. Решили помыть. Держись, держись, держись, держись. Все, не балуйся. Вообще, мама этой кошки, 3 года тому назад чужая кошка прибежала, у нас окатилась. Ну, была хорошей мамой. Все нормально. Ну, Но... потом начала издеваться над этими котятами. В два месяца она посадила в коробушку четырех котят размером 10 на 10. Вот вы представьте, им ну не два, а полтора-два доходило. И они смотрели на других котят, как те бегают, играют. А этим нельзя было. Мама ругает. Если котенка я вытаскивала... И, ну, пускала на пол, чтобы там бегали они. Она забегала, как в фуре, она начинала бить. Они плакали. В общем, как говорится, что у людей, что у животных все, наверное, одинаково. Дай, Танюша, я тебе здесь помою. Сейчас мы тебе. Мы моем, как всегда, лапушкой. Я не, не это рекламирую, я просто всегда уже привыкла этих своих всех. Ну, что-то я не знаю, что какая-то она у нас. Вот эта вот кукла наша, какая-то не такая. Не веселая, грязная, наверное, да? Танечка, сейчас помоем мы тебя. Изначально была татка, попка косматка, все смеялись. И вот я вам хочу сказать, я эту маму выпроводила. Но лапы деформация, то, что она ругала их. Давай, садись, садись, садись моя, садись, садись, не бойся, я тебе ничего не сделаю. Никак с трудом у нас, вот она вроде бы бегает, и все, все равно, как будто как устает. Давай, ушки, ушки. Ей уже три года, они все погоду были, у нее что-то с ушами было, там какой-то нарост. Но обратились в ветеринарную клинику. Нам сказали, чем обработать. Ушки у нее, в общем, целые. Все у нее хорошо стало. Ну, что-то вот не то с ней. Сейчас, сейчас, Танечка, сейчас помоем. Вообще, если открыть секрет. Я тоже Татьяна. Я как-то, глядя на эту кошку, маленькую такую, она вредненькая была. Хитренькая. Я сейчас про себя секрет расскажу. Видно, говорю... Слушай, ну ты, кыса, как тебя назвать, не знаю. Ты прям копия я. Ну, моя мама сидела рядом и говорит, ну вот и все, и будет. Ташка. И вот так вот. Ну вот, все, боялась. Давай мордочку, давай. Ничего не будет, я же тебе ничего не сделаю. Я же тебя не буду ни топить, ничего. Это зачем? Что ж я тебя растила, растила столько? Ну, давай вот так. А то люди подумают, что я тебя за... Ну, вы все держите всегда меня. Вот лапка, видите, держит меня. Не бойся, держись. Я просто левая, я же правша, и не левша. Я не могу. Ну, смотри, какая будет же как красивая. Тут подписчики скажут, какая у нас Танька. Ну-ка, что такое? Что-то какой-то укус. Ну, сейчас обработаю я это все Поэтому она что-то как-то не так. Вроде бы тело все чистое. Вот интересно, они же кушают у нас. Ну, все. И корм покупаем. И рожки с мясом, и рыбу. Голову беру. красные из трех пород. Рыбу варим мы. И, конечно, бульон там, то, что выбираем, голову сюда берем. Поэтому, когда такое питание, только не переборщить, то у котят блох не бывает. Это уже... Проверено за столько лет. Ну и все, а ты боялась. Ну и сейчас какая красота. Ну, давай. опыт твои. И все. Вот Тут Я вам просто показываю то, что я сегодня сказала. Танюшка, я тебя помою, чтобы не быть голословной. Все, Таня, Таня, Таня, Таня, не бойся. Не бойся, Танюшка, я сама боюсь. Давай, давай. Сейчас, вы знаете, мне так неудобно. Я вернусь от вас на минуту. Давай, вот здесь втрахаем. Вот хорошо, смотри, как хорошо. Давай. О, все. О, вот, вот. Вот. вот, мы назад, скажи, вернулись. Сполоснули, скажи, меня. Ну и вот как всегда их полотенца у нас их почти что 14 котов 12 правда, полотенцев надарили им просто от души да знает то что я с ними ну все пока оставайтесь с нами